Куда делся институт семьи? Почему нету пропаганды семьи? Как вы думаете, в чем дело? Вы знаете, все очень просто. Институт семьи, вообще-то, он не нужен ни власти, ни общественным даже структурам, как это ни парадоксально. Потому что власти и всем остальным, власть придержащим, нужен брак, а не семья. Потому что семья – это рождает счастливых людей, а счастливые люди – это неуправляемые люди. Афракованные а – вот это да. Ими, Ими проще. <сélок>. <сélок> Поэтому ничего удивительного. Нет социального запроса. Только сам человек нуждается в этой счастливой семье. То, сожалению... Я думаю, что в любом случае есть пропаганда, только будет зависеть от того, чья это пропаганда. Либо это наша с вами пропаганда, да? когда мы призываем к здоровым отношениям в семье, здоровым развитию деток. Либо это пропаганда ну, враждующих, скажем так, почему-то озлобленно направленных на нас людей, которые хотят развалить государство, потому что семья это и есть мини-государство. Я много сделал, чтобы... Все-таки о семье заговорили. Если вы помните, в 2008 году был объявлен годом семьи. Конечно. Да, так вот это с моей подачи, с подачи на моей команды, мы даже участвовали в разработке программ на этот год. То есть это то, что мы реально сделали, как-то заговорили о семье. И после этого, в общем-то, и в правительстве, и на местах стали о семье как-то говорить. Но это все действительно, это о мертвом припарке. Начинать... Берите меня с собой в следующий раз в свою команду, я подключу еще и свои тоже ресурсы, которые у меня есть. Давайте объявлять год еще чего-нибудь такого светлого. Ну, знаете, здесь годами не обойдешься, одним годом точнее. А, нужна системная, системный подход. Когда мы разговариваем с детьми, на наших коленках сидит не только сын, да, или не только дочка, но и его дочка, и ее, и внучка, и правнучка, и так далее. Поэтому действительно один год семьи так нельзя. Вот век, как минимум, то, что мы скажем сегодня своим детям, оно отразится на век вперед. Поэтому век семьи – это очень хорошая идея. Да, и это очень нужно делать быстрее, потому что то, что происходит в стране, это, конечно, по поводу семьи, отношений, мужчин и женщин. Запада наползает вот это вот... Унисекс, который ведет к серьезным проблемам в семьях, и поэтому э, тема семьи для нас очень важна.